Каждый человек на протяжении жизни испытывал недомогание, связанное с простудными заболеваниями. Их спутниками есть насморк, слабость, повышение температуры. Находясь в таком состоянии, наверняка все слышали о том, что нужно обязательно высмаркиваться и закапывать нос. Но что будет, если глотать сопли? Насколько это вредно и вредно ли вообще? Ответы на эти вопросы найдутся в данном ролике. Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, следует выяснить, что такое сопли вообще. Это тягучая слизь, которая присутствует в носу совершенно у каждого человека. Она способствует защите нашего организма от инфекций и опасных бактерий. Но простудившись, количество соплей резко увеличивается, доставляя человеку немалый дискомфорт. Увеличивающееся количество соплей в носоглотке объясняется защитной реакцией организма на заболевания. Таким образом, наш организм пытается нейтрализовать действия бактерий, которые во время простуды находятся в носовой полости. Как правило, тогда и возникает ситуация, когда от соплей стоит избавляться. Рациональнее всего в этом случае высморкать нос, а потом использовать назальные капли. Глотать же сопли не рекомендуется как с медицинской точки зрения, так и с этической. Доктора не советуют делать это по той причине, что в слизи находится большое количество бактерий, а также пыли, которые попадают нам в нос из окружающей среды. Естественно, проглатывая их, ничего позитивного для организма ожидать не приходится увеличение количества соплей как раз и происходит для очищения болезнетворных вирусов, а проглатывая их, процесс не заканчивается и простуда переходит в замкнутый круг. Поэтому, если привычка глотать сопли не пройдет сама по себе, с ней стоит начать бороться. Конечно, постоянное проглатывание соплей не приведет к ужасным последствиям, однако, прекратив это делать, процесс выздоровления пойдет куда быстрее. Посмотрел ты наш канал – шпору быстро накатал!